Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре презентации. Если кто-то был, просто может быть я не всех увидела в чате на предыдущих вебинарах. Это уже третий вебинар и он посвящен результатам проведенного исследования, мониторинга и оценка воздействия проектов НКО за счет международного государственного финансирования. Мы уже провели две презентации, одна была вчера, выступал Сергей Гуляев по вопросу национального финансирования. Буквально час назад выступала Татьяна Седова, наш эксперт по международному финансированию. И сейчас я бы хотела предоставить слово еще одному нашему эксперту по международному финансированию, это Константин Ковтунец. Я не буду затягивать время, потому что время вечернее, рассказывать о проекте и так далее, и так далее. Просто скажу, что все наши презентации, вебинары по этой теме, мы ведем запись, они потом будут доступны в открытом источнике, вы сможете их пересмотреть и разослать своим коллегам. Сейчас я передам слово Кости, отключу свое вещание, но буду здесь, тоже в вебинарной комнате, и если что, буду отвечать и писать вам в чате. В конце мы с вами потом зададим еще вопросы и обсудим. Спасибо. Давайте будем слушать Константина. Константин, вам слово. Добрый вечер. Спасибо, Светлана. И э, рад э, встретить э, не, скажем так, неравнодушных людей к э, такой теме, как э, международное финансирование по корпоративный донор и это локализованные международные организации фонда. Не хотелось бы опять же делать презентацию очень формальной, но в любом случае нужно будет сказать несколько слов о, сначала о самом проекте, а затем уже о конкретной теме. Хотел всех еще раз спросить... Костя в, вылетел просто из комнаты. Бывают такие технические а, неполадки. А, сейчас давайте подождем. Я думаю, он сейчас подключится к нам О, заново. Вот, я вижу, что он подключился. Сейчас мы ему дадим роль спикера. Костя, подключайся, пожалуйста. А, заново вернись к нам. <помментируйтесь> угу. Костя... Да, я вняти. Я просто, Костя, подожди секундочку. Видимо, сейчас вечер, тяжело со трафиком, поэтому, если что, ты можешь отключить видео и только, ну, как бы, чтобы оставить только звук. Вот как, например, сейчас я только звук включила, я сейчас вообще буду извещание, но за счет этого нам будет просто легче, не будет зависаний, не будет голос прерываться. Ну, Хорошо? Давайте я тогда прерву видеосвязь, но оставим аудиосвязь. Ставим аудиосвязь. Спасибо. Так. Еще раз. Здравствуйте. Всем для меня хорошо слышно? Уважаемые участники, всем хорошо слышно? Замечательно. То есть, если что-то будет не так, обязательно давайте знать в чат и, соответственно, мы пойдем дальше, чтобы не останавливаться на технических деталях. Итак, первое, что я хотел бы сказать, это, конечно, то, что данный проект является очень важным проектом в, не только в плане выяснения ситуации с международным финансированием для НПО, но и, скажем так, не только дает необходимую базу, скажем так, для изучения государственными органами, что же происходит на рынке финансирования МПО или на рынке финансирования государственных проектов МПО. Но также он, я думаю, очень полезен в плане осознания или, скажем так, понимания, анализа того, что происходит с самим МПО, с долей их финансирования в их проектах и, соответственно, с эффективностью, и вообще финансовую устойчивость. Итак, пару слов о том, что, что изучал наш проект. Общая информация о проекте, но ну, вероятно те, кто пользовался, скажем так, возможностью и присутствовал на вебинарах других участников, точнее других экспертов, он понимает, да, что данный проект был имел целью усиления потенциала и развития механизмов взаимодействия между госорганами и НПО. То есть мы, скажем так, изучали приоритеты, влияние, основные суммы финансирования и, соответственно, воздействие тех проектов, которые, которые были профинансированы на социально-экономическую ситуацию. То есть это достаточно было сложно поскольку оценка воздействия – это, опять же, совсем другая, большая, расширенная тема, то есть, когда изучается сначала ситуация на начальном этапе, то есть на этапе, того, на этапе начала и, соответственно, после проведенных мероприятий, после проведения проекта. Ну и, соответственно, содействие реализации программ, программ 100 конкретных шагов и стратегии на состава 2050. И послание президента но ну, это понятно то есть, поскольку заказчик являлся государственный итак общая информация о проекте опять же пару слов до того как мы перейдем к непосредственному выбору. ну и соответственно результату. то есть первая задача это проведение анализа приоритетов международных и государственных то есть государственных грантов корпоративных корпоративного финансирования финансирования скажем так, которые мы по ошибке иногда продолжаем называть грантами, но гранты не, не являются, поскольку не входят в перечень утвержденных, скажем так, агентств по выделению грантов. Ну, скажем так, до, по форме это гранты, по, скажем так, по понятиям, да, по настоящим понятиям настоящего национального законодательства, это больше на гранту, а просто международный финансированный, которое облагается определенными налогами. Также говорил э, ваш, э, другой эксперт, э, наш другой эксперт. Наш э, другой эксперт Беллия Сердова. Итак, э, провели э, анализ, э, соответственно, посмотрели, насколько э, международное финансирование отвечает потребностям общества, то есть скажу, Скажу сразу, забегая вперед, что, к сожалению, не отвечает потребностям общества или отвечает частично. То есть при формировании приоритетов больше, больше уделяется внимание другим факторам, в частности, скажем так, политике государства, если мы говорим о государственных органах, или политике и приоритетах бизнеса, если мы говорим о корпоративных донорах, или приоритетам как бы, глобальных компаний, глобальных организаций, международных организаций, которые, скажем так, вырабатывают данные рекомендации или данные приоритеты на основе глобальных приоритетов. Второе, это проведение мониторинга и оценки для выявления экономического вклада проекта по в ценных проблем. Ну, соответственно, мы понимаем, что Сектор НПО пока не настолько силен, чтобы показывать очень мощное воздействие, тем не менее, хотелось очень посмотреть, насколько это воздействие явно. И опять же, нужно констатировать, что это воздействие, оно имеется, оно, скажем так, его можно пощупать, измерить, но оно, к сожалению, недостаточно большое. Третье – это выработка рекомендаций по взаимодействию в рамках проекта за счет международного и государственного финансирования. Ну, то есть, как международное финансирование э, взаимодействует и сочетается с госфинансированием при решении церкви. Опять же, к сожалению, приходится констатировать, забегая вперед, что э, между государственными и международными компаниями, э, скажем так, координация, очень слабо, если она вообще существует. То есть получается вся, каждый, скажем так, в рамках своих приоритетов делает свое дело, но, к сожалению, этого, этой, не знаю, этой координации очень мало. Или, или. Итак. Ну, четвертое – это продвижение результата мониторинга. Пятое – предоставление рекомендаций по результатам проекта в профиле законодательных исполнительной То есть сегодня мы все-таки поговорим о, о такой вещи или о таком канале финансирования проектов НКО, как международное финансирование и в частности международное финансирование. Предыдущий оратор говорил о в данном случае Татьяна Седова, о, эксперт о финансировании межгосударственными корпорациями или межгосударственными агентствами, такими как ООН, ОБСЕ, ЮСАИД и так далее. Сегодня мы поговорим о частных фондах, о локализованных фондах, о корпоративных фондах, ну то есть о том, что в принципе является пока недооцененным, но очень важным уже источником дохода и источником финансирование проекта КНКО. До того, как мы будем говорить о том, что же, скажем так, это такое, мы немножко остановимся на трендах. Что такое тренды? Тренды – это заданные, скажем так, тенденции, которые обусловлены определенными причинами, то есть внешними, внутренними, политическими, социальными, экономическими. Итак, то есть тренды, например, 10 лет назад в финансировании и в были абсолютно другими, сейчас, скажем так, тренды также достаточно сильно отличаются. Если раньше 70-80%, а то и 90% НПО финансировалось за счет грантов международных, то сейчас очень много НПО, как показывают практически последние исследования, финансируется за счет госсоцзаказов или за счет государственных грамм. Соответственно, очень сильно поменялись приоритеты и эти факторы. Так вот, тренды, они некоторые остаются такими же, какими были 10 лет назад, например, контроль государственного деятельностью НКО он увеличивается и, соответственно, увеличивается, до сих пор увеличивается, при том, что есть экономические предпосылки к снижению экономического благосостояния, да, увеличиваются и значительно увеличиваются средства по соцзаказу. Это, в свою очередь, идет к, скажем так, превращению Казахстана как страны среднего, стран, страну, разв... из страны развивающейся в страну со средним достатком. Или по классификации Всемирного банка, страну со средним доходом, да? в данном случае не э, учитывается распределение ВВП на душу населения, а именно э, само ВВП на душу населения э, говорит о том, что Казахстан с, э, то есть является страной со средним доходом. Соответственно, очень многие э, международные программы, очень многие грантодатели, доноры, они уходят из страны со средним достатком, соответственно, в страны, где их помощь более нужна, соответственно, с э, меньшим доходом. Да? То есть, в рамках Центральной Азии это Паджикистан, в рамках э, мира да, это Африка, Южная Америка, юго да, восточная Азия и так далее. То есть те страны, которые нуждаются в этом больше. И, соответственно, э, растет конкуренция э, за международные программы грантовые средства и растет... И уменьшается количество тех инфо, которые э, работают за счет грантов. А третья, немаловажная тенденция, это до сих пор очень слабая связь инфо с местными сообществами и целевыми группами. Ну, очень многие скажут, что нет, у нас на самом деле все очень хорошо, то есть мы, мы знаем их, они знают нас, то есть мы все про них знаем, все про нас знают. Но на самом деле э, связь достаточно слабая в целом, есть, если говорить о секторе. Да, секторе, как по некоторым сообществам. Соответственно, это ослабляет поддержку по населению, а поддержка на местном уровне ⁇ это то, что делает организацию устойчивой. Да? Соответственно, мы, когда говорим о устойчивости, немножко позже мы, мы говорим о тех ресурсах, которые мы получаем на свою деятельность в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе рассчитывать то есть, два основных э, критерия для устойчивости НКО. Первое это диверсификация портфеля, то есть чтобы не зависеть от одного донора да, или от одного источника, то государственный или международное, международное, э, международное агентство. И второе это получать э, помощь и получать поддержку на местном уровне. Потому как мы работаем на местном уровне, никакой зарубежный заморский дядя не обязан нам, скажем так, помогать в том, в том, что мы считаем важным на местном уровне. Поэтому поддержка населения, поддержка бизнеса на местном уровне, поддержка государства на местном уровне, поддержка даже международного бизнеса, но работающего на местном уровне, соответственно, становится критикой. Ну и соответственно последний тренд, который важно указать, это профессионализация сотрудников в связи с интенсивным обучением в связи с а, тем, что там работают не ну, то есть в неравнодушные, не, не безразличные люди. Вот. И, соответственно, мы понимаем о том, что да, Жанна подключилась, там коллеги многие сидят на прежней площадке, я извиняюсь, перевозь, да, то есть на почему коллеги сидят на прежней площадке. То есть давайте мы с этим разберемся, то есть я так думаю, что сейчас люди люди присоединятся. Ну, то есть в любом случае мы, скажем так, заканчиваем вводную часть и как раз переходим к, основ... к основной к части нашего исследования в рамках данной презентации. Итак, то есть тренды таковы, что НКО должно для себя делать выбор. Да? Если раньше ресурсов было больше, то сейчас ресурсов гораздо меньше. Соответственно, нам приходится делать выбор в пользу того или иного источника финансирования, либо того или, иного, той или иной стратегии развития. И прежде всего, то есть нужно понимать, что данные тренды да, обязательно учитывать тем ИКО, которые хотят не только работать, но работать успешно, и работать долго. И, соответственно, данные тенденции, они ведут к тому, что либо вы работаете с многочисленными ресурсами, включая международные государства, местного уровня, международном уровне, либо, скажем так, вы... То есть, ваша организация закрывается, либо коммерциализируется, либо профессионализируется. Других э, вариантов нет. Итак, э, что э, мы сегодня в рамках сегодняшней презентации постараемся охватить? Прежде всего, э, мы должны учитывать, что из международного финансирования, то есть, в есть, э, международном финансировании есть очень много блоков, да, то есть, блоков, компании или агентств, да, которые нужно рассматривать в плане финансирования НПО, особенно НПО, которые ну, претендуют на э, достаточно большой охват, соответственно, на э, достаточно серьезный объем финансирования. То есть э, в предыдущей презентации как раз было сказано о межправительственных агентствах, агентствах по развитию стран ОССР, то есть это страны Организации экономического сотрудничества и развития, и, соответственно, их агентство по развитию, ну и, соответственно, миссии стран, данных стран, то есть в США, Голландии, Франции, Германии и так далее, то есть, которые в свою очередь также оказывают помощь как в финансовую через проекты или программы малых грантов, так и опосредованную помощь, допустим, через образовательный, культурный обмен и так далее. То есть, об этом э, говорил предыдущий оратор. Мы сегодня поговорим о грантах международных и частных фондов. А, второе, мы поговорим о грантах и субгрантах локализованных фондов и субгрантах партнерской коалиции, в том числе и из других стран. Ну, э, также мы поговорим о корпоративных донорах. Мы здесь, скажем так, это не указали, потому что э, в данном случае... Не все не всегда ассоциируют международное финансирование с, э, корпоративным, с получением, скажем так, спонсорской, как, многие говорят, спонсорской помощи а, бизнеса. Но в данном случае мы говорим о том, что бизнес, особенно крупный, глобальный бизнес, он в том числе оказывает э, хорошую помощь. А, Хорошо, я сейчас подключусь ненадолго. Дело в том, что те, кто к нам присоединился недавно, наверное, не в курсе, что у нас, скажем так, возникали небольшие технические проблемы с тем, что, допустим, когда включено одновременно и видео, и аудио, да, то есть можно вылететь из кабинета, что у нас, в принципе, один раз и произошло. Поэтому по рекомендации нашего модератора Светлана. Мы, соответственно, решили, чтобы не э, забивать трафик видео. Да? То есть показаться я покажу, скажу. всем. Добрый день, точнее, добрый вечер еще раз. Всех, кого, кто, кого лично знаем, еще раз хочу поприветствовать. Тех, кого знаю не лично, здравствуйте, очень рад познакомиться. Ну, соответственно, давайте скажем так, если будут еще какие-то пожелания. Это только для того, чтобы, скажем так, вы э, лучше слышали соответственно, мы с вами э, могли общаться хотя бы по аудио. Да? Пожелание учтено, но, э, к сожалению, есть технические ограничения. Итак, мы в том числе сегодня поговорим и о корпоративных докторах. Ну и я хотел немножко рассказать о фондах, которые не представлены в Казахстане, но тем не менее финансируют казахстанские проекты. То есть сейчас, к сожалению, получение иностранного финансирования немного осложнилось, как вы знаете, да, в связи с законом, с недавно законами о контроле и регулированию иностранного финансирования. Да? То есть есть в том числе и позитивные тренды, в частности в 2015 году принят закон о благотворительности. Он не очень сильно улучшил скажем так, юридический аспект, но тем не менее задал, то есть является первым шагом для определения ну, то есть, плюсов для благотворителей, которые хотят не только оказывать помощь, но и соответственно получать определенной э, преференции от того, что они получили эту помощь. То есть, этим отличается, например, спонсорская помощь спонсорская поддержка и поддержка благотворителей. Итак, э, первое, о чем хотел бы рассказать, это локализованные фонды, фонды э, местных, ну то есть точнее международные фонды, которые э, локализовались в Казахстане. И самым большим э, наверное, все, все из вас знают, является фонд СОРАС То есть э, при всех э, тех, скажем так, не всегда э, позитивных э, слухах или информации фонд СОРАС Казахстан огромную поддержку оказал, во-первых, в становлении третьего сектора в Казахстане, то есть с 1995 году, э, года он является местным, то есть э, локализованным благо, благотворительным, то есть корпоративный фонд, благотворительный фонд Сороса, э, фонд Сорос Казахстана, мы его как бы, презентацией называем, фейс да, или фонд Сорос Казахстана. И, соответственно, с 1995 -го года он работает как местная, э, местная организация. При этом мы понимаем, что финансирование, конечно, идет из-за рубежа, то есть в данном случае это... Предмет частного фонда, то есть фонда, который учрежден филантропом, бизнесменом, инвестором, да, СОРАСом. Там к ним не относились, да, то есть его фонд или открытие, фонд открытого общества, да, или фонд открытого общества, и в данном случае фонд Сорос Казахстан, как часть этого конгломерата да, благотворительного, он оказывает. Огромное влияние на становление как гражданского общества, так и финансирование и поддержки очень хороших проектов на местном уровне. Итак, можно сказать, что фонд Сурас Казахстан с 1995 по 2013 год оказал огромную помощь вот, на общую сумму, точнее, помощь, наверное, неправильно будет сказать. Это поддержал гражданские инициативы в виде проектов по профилактике, СПИДИ, степендиальным программам, образовательным программам, по дебатам, критическому мышлению, программам поддержки культуры, искусства и так далее, оказал на огромную сумму, 70 миллионов долларов. Исследование наше касается трех последних лет. Мы, скажем, говорили о том, что исследование, которое проводилось полтора-два месяца, не могло физически как бы, сделать больше, чем мы, скажем так, могли истинить. Поэтому мы взяли определенный промежуток времени последние три года, с 2014 по 2016 год, о чем мы поговорим чуть позже. Итак, 70 миллионов с 1995 по 2013 год. Также можно сказать, что мы сейчас пройдем по приоритетам этого фонда. Можно сказать, что огромное влияние оказало на становление общества, и, соответственно, гражданского общества и организации гражданского общества через такие инструменты, как летние школы. Ну, то есть, кто помнит, наверное, наверное в течение 5, может быть, 7 лет проводились летние школы. То есть оказываются э, программы поддержки и, соответственно, финансирование проектов по определенным приоритетам, мы сейчас тоже поговорим. Но э, понятно, что при э, миссии фонда кстати, развития открытого общества в Казахстане, что с, под собой, э, конечно, подразумевает очень большую э, и системную деятельность. Большая системная деятельность, к сожалению, да. И, и, может вести к ограничению финансирования. В данном случае можно сказать, что в 2014 году, например, он отказался от продолжения поддержки паллиативной помощи. То есть по нескольким причинам. Во-первых, это очень затратно да, с точки зрения не государственного финансирования. Второе, все-таки с 2014 года во внимание принято государством и, соответственно, стало оказываться больше господдержки полиативной помощи в Казахстане, ну и, соответственно, все-таки зафиксировалась определенная сеть организаций, уже работающих в этой сфере. Поэтому пришлось фонду Сороса, например, от этой программы отказаться. Но при формировании приоритетов, тем не менее, на 2014-2016 год появились новые инициативы, такие как местный бюджет, общество для всех и публичная политика. Итак, если говорить о цифрах, то, есть, соответственно, я просто вас очень прошу не, скажем так, не фиксироваться или не только смотреть на цифры, но и смотреть на определенные вещи, которые являются более важными. Да? В частности, это приоритеты, это процедуры и политики, это то, как принимаются решения. Да, Сорос Казахстан. из того что знаю я из того что знают как бы а, мои друзья знакомые партнеры и те кто работал с фондом сороса то есть а, понятно что есть люди которые говорят что а вот только работают со своими и так далее есть такие а, скажем так обвинения к сожалению да а, на мой взгляд они не всегда и во многом неправдимы, потому что система принятия решений достаточно прозрачна, точнее достаточно, скажем так, сбалансирована. Да? То есть, прозрачность это не всегда то, что должно быть, допустим, в частных фондах. То есть, частные фонды имеют право не раскрывать информацию. Перед тем, как мы пройдемся по цифрам, просто несколько слов о том, что фонд «Сараз Казахстан» на своей странице имеет абсолютно всю информацию, о том, какие гранты были выданы, по каким приоритетам, в какой сумме, каким организациям, и соответственно имеют все годовые отчеты. Поэтому тем, кто кому интересно, соответственно, могут зайти на сайт фонда Сороса Казахстан ww.soarskyzer. И, соответственно, со всем этим ознакомиться. Другое дело, что приоритеты, как в любом живом организме, они меняются да, под воздействием внешней среды, под воздействием обстоятельств и, соответственно, изменений, которые происходят. Да. Поэтому в 2014 году и в 2016 году на первое место, например, вышла посвященная фон, функция фонда, роль трансляции ценности, это, скажем так, я беру слово-слово из, из отчетов, да, которые размещены там. Соответственно, ценности, принципы, да, просветительские функции фондом Сороса и, соответственно, руководством фонда и общийским советом да, ставятся в углы угла. Что поддерживал фонд Сороса? Поддерживал проекты по правам человека, прозрачности, подучетности управления государством, а также свобода слова, мысли и самовыражения. Ну, то, что является по мнению, скажем так, людей, аффилированных с фондом и людей, которым не безразлично, что делает фонд, соответственно, что они имеют в виду под словом открытое общество. Ну и, наверное, участь на ошибках да, или участь на каких-то вещах, которые были менее эффективны, соответственно, эти вещи, они, скажем, трансформировали. Причем мы тоже пару слов скажем. Итак, с 2014 по 2016 год Фонд Сороса выдал более 300 проектных, по и образовательных грантов на сумму 2 миллиарда 530 миллионов 741 на 1450 бат да, то есть первое это данные сайта да и соответственно с годовых отчетов СК. второе очень важно указать что это эта сумма учитывает в том числе административные расходы на администрирование фонда то есть соответственно на содержание офиса на рассмотрение заявок и так далее ну то есть вы видите эти суммы итак какие же приоритеты Фонд Сороса имел последние три года. Первое, это инициатива публичной политики. Второе, это общество для всех. Да, то есть в данном случае публичная политика это э, реализация таких вещей, как э, свобода слова, как э, общественные дебаты или участие э, населения в в определении политики то что у нас называют политика да то есть в английском языке есть два перевода политик и policy да полиси это больше стратегия развития политик а это политика в нашем планете. так вот стратегия развития например участие например развития территории общественная экспертиза и так далее все это здесь общество для всех да то есть равные права возможности, соответственно, люди с ограниченными возможностями. Инициатива местный бюджет. Местный бюджет, многие из здесь присутствующих, скорее всего, также были участники в данной программе. Местный бюджет, это интересная программа в том, что касается, опять же, прозрачности, подотчетности, но именно то, что касается местного бюджета в плане участия населения в разработке, в формировании и в участии. Программа права человека. Опять же, как вы видите, да, то есть эта программа растет да, по финансовом э, выражениям. Медийная программа, то есть свобода СМИ, молодежная программа, опять же, молодежь во главе угла, потому что, ну, то есть понятно, это будущее, это э, не замутненное сознание соответственно, это. Большая перспектива для изменений и так далее. Поэтому э, я понимаю, да, почему молодежная программа была э, выведена в э, отдельную э, категорию, но э, с 2017 года, как вы видите внизу, например, да, то есть было указано, что с 2017 года она ввелась в программу «Новые гражданские инициативы, да, Потому что отдельная молодежь как категория, наверное, тоже неправильно ее вводить в, в Программа прозрачности и подотчетности ⁇ это вообще достаточно серьезная программа, то, что касается доходов, доходов государства и перераспределения распределения доходов на государственном уровне, на региональном уровне и так далее. Также некоторые здесь присутствующие тоже участвовали. Эта программа растет и, соответственно, продолжается. Другие программные расходы, в том числе... Включали некоторые другие программы, например, у фонда есть программа Александровой, да, есть бывший президент фонда, да, и, соответственно, фонд также выделяет гранты имени Александрова. Другие программные расходы, скорее всего, могли войти и программные расходы на финансирование частных лиц, которые как бы участие в конференциях. Сетевая программа образования. Да, тоже, как вы видите, в 2014 году на эти цели было выделено 5 миллионов, в 2015 году на эти цели уже в 2016 уже не было выделено отдельной строкой данное, данный приоритет. Ну и инициатива открытая экономика начинается с 2016 года. То есть, соответственно, все, что мы знаем о... Политики, соответственно начинается с экономики ну и соответственно тезис казахстанский да что сначала экономика потом политика да то есть очень многие форумы понимают что разрабатывать только тему прав человека это контрпродуктивно да? потому что в данном случае у нас воспринимается права человека как некая политическая деятельность при, при всем при этом любые программы по например обеспечение равного доступа да, инвалидов к э, общественным местам, да, или э, обеспечение э, равных условий, да, как и именно и так далее, это также является э, правами человека, только уже с большей, э, скажем так, социальной направленностью. Поэтому открытая экономика, это э, экономика для всех, это экономика, которая работает на населении, которая работает на развитии. То есть, поэтому, если кто-то из вас решил, что какие-то из этих приоритетов интересны, соответственно, нужно проанализировать, почитать, проштудировать приоритеты фонда и вперед, скажем так, удачи и попутного ветра в По программе «Местный бюджет» также она сейчас взялась в программу «Позвращенность подотчетность, потому что они в -то, перекликаются, то есть и с 2017 -го года это программа. То есть немножко, наверное, хватит того фонда Сороса. Перейдем к второму, скажем так, по величине, но не по значимости, да, фонд локализован, да, это фонд Айс и Айс и Айс. опять же, я подчеркну, что у нас нет сейчас задачи да, абсолютно все покрыть. Это лишь примеры да, финансирования. Например, примеры, примеры э, финансирования на местном уровне. И, соответственно, примеры финансирования на местном уровне локализованы не фондами. Да? То есть, э, при этом надо понимать, что, например, э, очень много фондов, которые сейчас как бы то есть оказывают какую-то помощь, она, возможно, незначительна, но тем не менее для некоторых организаций также важна. Да, поэтому мы просто берем по объему финансирования, ну то есть у нас есть определенные или были определенные критерии, мы берем фонды, которые по объему финансирования являются значительными да, или значимыми в оказании влияния на финансирование. Итак, фонд Евразии Центральной Азии, вы, наверное, многие знаете, что это общественная организация, основанная в 2016 году, но до этого, кто здесь работал как фонд, является центральным фондом, международным фондом. Ну и с, целью, с какой целью? С целью повышения гражданской активности, с целью развития частного предпринимательства, образования и госуправления. Опять же, хотя он локализованный фонд, он тем не менее охватывает несколько стран. Да? несколько стран центральной азии и у них есть свои э, субофисы то есть алматы буштеки и бушанга ну и центральный является алматинский офис э -э, тем не менее даже не имея офисов например в Стане, в туркменистане то есть пеца э, работала и там также э -э, что интересно указать скажем так по э -э, данному локализованному форуму? первое это то что э -э, Ранее основу финансирования ФЕЦа составляли средства или средства, как им больше нравится, госдепартаменты, USAID, то есть международных агентств, такие как Евросоюз и так далее. Да? И только небольшую часть составляли корпоративные фонды, и корпоративные спонсорские да, или благотворительные фонды. Так вот, сейчас абсолютно поменялась, скажем так, структура дохода и, соответственно, ну, структура расхода, как бы, они тоже пару слов скажем. Доноры и спонсоры сейчас в основном международные, но международные корпоративы. У очень сильно, как вы знаете, сократил финансирование, соответственно, финансирование ФЕЦА также сократилось. Поэтому очень большое финансирование ФЕЦА получает от таких компаний, как Chevron, Exxon, Coca-Cola, BG, AES, KISS, ранее, скажем так, были корпоративных доноров да, данной программы. То есть это сейчас в, по большому счету администратор программ, например, корпоративного бизнеса, которые имеют свои программы КСО. КСО, это тоже о том, о чем мы поговорим, корпоративно-социальная ответственность. То есть все глобальные компании для того, чтобы укреплять свой имидж и, соответственно, свои финансовые показатели на местном уровне, они внедряют и реализуют стратегии КСО. Стратегии корпоративной социальной ответственности. То есть стратегии которые помогают а, не только профинансировать проекты НПО, но и на местном уровне закрепить а, имидж как бы социально-ответственных а, социально компаний и а, укрепиться и соответственно получать больше прибыли. И у компаний, которые работают в этих рамках, то есть Фесс в данном случае а, является одним из ключевых администраторов их программ. Шеврон, это один из основных, скажем так, ну, шеврон или, ну, скажем так, часть шеврона, очень много, очень большие средства вводит, допустим, мы тоже об этом поговорим, очень большие средства тратят, допустим, в Атараусской области, но в том числе и по Центральной Азии в целом, да, то есть на программу развития ремесленничества, по программе социального предпринимательства и так далее. В ЕС, например, у них также была программа по Восточному Казахстану, например, по обучению детей из детских домов, да, и, соответственно, предоставляли именно высшее образование в тех квалификационных категориях, которые нужны, допустим, компании. Соответственно, и социальная помощь, и инвестиции и в рабочую силу. Есть, каждый раз, когда мы смотрим на приоритеты компании, мы должны себе четко давать отчет, что эти приоритеты, скорее всего, перекликаются не только с некой благотворительностью, абстрактной, но и с интересами самого бизнеса ну и в том числе получают средства от миссии Нидерландов, миссии и так далее, да? то компании, которые, у, которых как бы есть, это, а, компания, у которых есть это компании, у которых есть программы и фонды, соответственно для покрытия социальной ответственности и, соответственно, а, те программы, которые есть в других миссиях и так далее. Некоторые, кстати говоря, НПО, там, большие, средние и так далее, очень часто Обвиняют Фецу да, в том, что ну, то есть этот фонд как бы залазит не в грядку. Да? То есть вроде как мы, мы местные, вроде как мы не местные. Да? То есть, мы, соответственно, получаем эти фонды и перераспределяем среди НПО. Да? Но ну, ну, эти НПО могут сами получать эти же фонды. Да? А, к сожалению, это, ну, то есть, я считаю так, что... У данной организации и э, у любой другой организации э, ну, абсолютно равные возможности. Другое дело, что не совсем и не всегда равные ресурсы да, для того, чтобы эти возможности реализовать. То есть все и каждая организация может подавать, например, на те же самые гранты. Но э, как бы компетенции и ресурсы, которые есть у этой организации, конечно, они несколько выше, чем у среднестатистической, то есть, мягко говоря, чем у среднестатистической. Поэтому, конечно, у них возможностей больше, и их очень часто выбирают именно для администрирования грантов либо программ. Согласно отчетам, например, на веб сайт я говорю, о чьих фонда могут превышать миллион долларов, да, ну, включая как донорский, так и спонсорский И смотрите, допустим, в 2014 году 893 миллиона были донорские проекты, да, и 1037 тысяч долларов за да, спонсорство. При этом в 2015 уже мы видим немножко другую да, схему уже как бы 50-50. В 2016 я слышал, что пока еще не вышел отчет, но я слышал, что примерно такое же сообщение. То есть донорские проекты примерно равны по скажем так, по доходам спонсорская помощь, то есть донорские и спонсорские помощь примерно как бы равна в портфеле доходов. Ну и соответственно по портфелю расходов, да, по приоритетам фонда, то есть приоритеты мы уже говорили, плюс появляются приоритеты тех корпоративных и международных доноров, которые являются, которые поддерживают фонд. И, соответственно, все это вывешивается на сайт fca.org. Также, как бы, у вас приглашаю с ним познакомиться. Итак, с этим мы также немного как бы оговорили. Ну и завершая вопрос локализованных фондов, да, то есть мы еще два две организации быстренько пройдем и пойдем дальше. Во-первых, очень многие устали слушать, да, то есть встаньте, встряхнитесь. Вот, немножко так сказать расслабьтесь да то есть не надо все время уделять только слушанию, до да, аудио восприятию но ну, и немножко как бы поймите что вам интересно и, соответственно в чем нужно сфокусировать свой интерес две вещи которые важны на мой взгляд да по Ассоциации развития гражданского общества «Арго». Да? Многие из вас э, сталкивались, многие из вас, скорее всего, работали. Э, соответственно, это можно считать, эту организацию, то есть она создавалась раньше, по да, сети ресурсных центров, центры, ну, вы все это знаете. Да? То есть с поддержкой от, э, Международного фонда «Контропартнасорфинг» да, очень многие ресурсные центры были созданы, соответственно, поддержаны. Не все из них остались, скажем так, остались в том качестве, которые изначально планировались, тем не менее Арго объединяет достаточно много именно развитых организаций, которые, как они говорят, через свою сеть, через ресурсные центры и, соответственно, через собственные сети НКО получают доступ к более чем 80% НКО в Казахстане. Ну, скажем так, цифры это. Одно, то есть реальность, возможно, другая, но это в любом случае организация, которая, которую можно сейчас считать локализованной версией контрпарт консорциума, который достаточно давно уже ушел из Казахстана. Так вот, что мы можем сказать? То есть раньше тот же Юсаид не давал прямых, прямых грантов. Да? То есть, соответственно, он распределял эти гранты через субконтрактеров, такие как «Эвразия», «Консорбция» и так далее. Сейчас, по-моему, с по 2015 года, может быть, с 2014 года, эти, это финансирование, скажем так, стало возможным. Другое дело, что достаточно высокие требования, то есть предъявляются тем организациям, которые могут получать не прямое финансирование, потому что прямое финансирование да, начинается от 500 и более тысяч долларов. Да, то есть нужно, во-первых, обладать э, определенными э, квалификационными э, данными, во-вторых, определенными ресурсами для администрирования таких денег. Да, то есть э, мы понимаем, что э, в данном случае компания Argo была, допустим, отобрана Юсаидом э, для... Э, реализации таких программ, как такой программы как программа по поддержке гражданского общества то есть программа по региональному развитию она называется то есть в частности по азии то есть некоторые из вас возможно участвовали в форумах да то есть которые были проведены в ну и соответственно на три года и выделял грамм порядка 1 миллиона долларов. То есть данные, данные суммы, скажем так, мы не можем отследить в точности, тем не менее, это не сама цель, да. важно просто понимать сейчас о том, что один из ресурсов, который НПО должны и могут рассматривать как возможность в финансировании своих проектов. Ну и, соответственно, можно еще раз сказать о том, что если раньше, например, Адгой работал по Казахстану, то сейчас он работает по странам, странам Азии, СМГ и Южной Азии. Да? То есть, ну, приглашает в том числе, там, вошли, как, из Индии, ну, какие-то программы реализуются СМГ и так далее. Ну и, соответственно, более 500 малых проектов и контрактов было э, реализовано с местными э, организациями гражданского общества. И Центральной Азии на общую сумму около 4 миллионов. Долларов. Итак, что можно сказать? Можно сказать о том, что ну, то есть по локализованным фондам все. А нет. Вот, хотелось еще раз пару слов сказать о том, что о, о чем многие забывают, что некоторые организации, ну в данном случае Красный Колунист Казахстан, не являясь, ну то есть не являясь в чистом виде НПО, как мы это понимаем, да, она всегда скажем так, позиционировалась и воспринималась только как гуманитарная организация. Но тем не менее и по форме, и по содержанию это все-таки НПО, которая сейчас в том числе, скажем так, аккумулирует, распределяет, администрирует достаточно большие ресурсы. Эти ресурсы, вот, например, в... Имея о доходах и расходах за 2014 год, мы можем видеть, что красный полумесяц Казахстана, который, опять же, продолжает действовать во многих областях филиалов, да, то есть продолжает действовать очень многие программы, как гуманитарные, так и медицинские, и миграционные и так далее. Да, соответственно, мы, скажем так, иногда это упускаем из видов, то есть наша все-таки... Программа была рассчитана на то, что ну, точнее, исследования на то, чтобы э, достаточно э, скрупулезно проанализировать э, открытые источники. Понятно, что э, есть э, возможные другие органы, но по открытым источникам мы в том числе узнаем для себя и для вас открыть много нового. В частности, что красный полный Казахстан, я кстати тоже недавно. Ну, сравнительно недавно два года назад работал с ними до финансовой устойчивости так вот с тех пор пошло достаточно достаточно серьезное как бы развитие да, в плане фандрайзинга и в плане работы по привлечению средств то есть как вы видите да, иностранные доноры ну в данном случае иностранные доноры это Красный крест Арабских Эмиратов, да, да. Красный крест, например, Великобритания, Ирия, Красный крест США и так далее. Да. Плюс к этому достаточно серьезную поддержку оказывают иностранные а, или корпоративные доноры и спонсоры, да, такие как Кисел, Exxon и так далее, да. то есть Procter а, Гэмбл. Часть э, дохода, скажем так, поступает из местного бюджета, ну и, соответственно, от местных спонсоров, доноров и частных пожертвований. Это тоже, скажем так, э, ну, показатель устойчивости, да, или некой, некой устойчивости, или некого э, тренда на устойчивость, когда портфель диверсифицирован, когда есть разные доноры, разные э, источники дохода. Ну и, соответственно, как вы видите... У того же красного полумесяца, у которого, как бы, опять же, если не э, смотреть только на цифры, там, ого, там около миллиарда тенге да, поступило. Ну и, соответственно, расходы в 2014 году, это 72 миллиона. Да. А мы смотрим, что, например, э, на что пошли эти деньги. Да? Подготовка перегрева на ЧС, Профилактика, туберкулеза, киберкулезы, и помощь социальной милиции. Да? Помощь беженцам. Помощь детям сиротам Вот смотрите, какая, допустим, сумма. Да? 3,47 миллионов. Да? Опять же, нужно понимать, да, например, что интересная программа, которая наверное, была профинансирована красным полумесяцем допустим, Казахстана, когда дети-сироты, допустим, получали адресную месячную поддержку в, по-моему, 49 долларов в месяц на ребенка. И, соответственно, вот эта сумма получается, там, допустим, около 4-5 тысяч детей, которые получали в данном случае адресную поддержку. Эти деньги шли конкретно этим детям. Да? Материальная помощь нуждающихся, содержание домов престарелых, то есть проведение семинаров, тренинг, время благотворительных акций и так далее. То есть, как мы видим, достаточно большая, даже даже серьезная, программы, не только получения денег, но и распределение на программный расход. В принципе, по локализованным да, фондам все, то есть мы в конце дискуссии будем уже, скажем так, более подробно да, какие-то вопросы отвечать. Если... Сейчас мы переходим к на таком источнике финансирования, как корпоративный донор Корпоративные доноры, еще раз повторюсь, это организации, которые в рамках либо своих стратегий корпоративной социальной ответственности, либо в рамках, скажем так, стратегии развития бизнеса, то есть не все эти стратегии корпоративной социальной ответственности, либо в рамках, скажем так, благотворительных программ или в рамках содействие да, каким-то приоритетам, которые были выбраны тем или донором, да, то есть в случае корпоративным донором, что такое корпоратив? Да, это значит, это корпорация, это организация, это бизнес-структура. Тем не менее, если это большая организация, большая бизнес-структура, соответственно, его также можно назвать донором. Да, По своих обязательств, которые ну, являются законодательно закрепленными, в виде выплаты налогов, выплаты земельной ренты, если мы говорим о нефтегазодобыче, или выплате акцизов, если мы говорим, допустим, о таких компаниях, как табачные, налоговые. то есть помимо этого есть еще там, допустим, какие-то дополнительные добровольные отчисления или поддержка, да, которые многие компании а, осуществляют дополнительно к а, обязательным отчислениям. И, соответственно, в, а, у таких компаний есть а, большие программы поддержки. Самая большая программа, как я говорил, а, например, у Шеврона, да, и, ну, соответственно, его а, бочек, да. и, Инди-Шевройл. У них есть даже свой фонд, да, IGELIC, который до 20 миллионов долларов выделяет там, на инфраструктурные проекты, места, дислокации, да, и, соответственно, там клиники строят, дороги продукты и так далее, да. Ну и, соответственно, у Шеврона очень большая, широкая, скажем так, широкий спектр приоритетов. То есть сейчас на, всех, на все эти приоритеты мы будем указывать. Опять же, у Шеврона есть сайт, у Тиги Шеврола есть сайт, ну и, соответственно, часть этой информации там есть. Также есть отчеты по стратегической или как по социальной ответственности в рамках... Такой, такого фонда как Cas Energy, если кто-то не знает в Cas Energy фонд, это такое неформальное объединение, да, или вроде как ассоциация, да, некоммерческая, но коммерческих структур, которые заняты нефтедобычей, такие как Казэнерджи, Широн и так далее, там, Компания, Соответственно, на сайте на Казэнерджи, либо на сайте Шеврона, либо где Шевройла, вы все эти приоритеты увидите. Там около 12 приоритетов. там контроль и искусства, и поддержка молодежи, и, а, обучение и так далее и тому подобное. То есть, а, при всем при этом, конечно, нужно понимать, что у каждого а, корпоративного донора да, есть своя и процедура рассмотрения заявок, и, а, соответственно, возможно есть, а может быть и нет. Да, то есть кто-то принимает называется без дат, да, то есть где-то есть дедлайны для да, приема э, проектных сеялок, где-то нет этих дедлайнов, у кого-то есть application form, да, то есть форма заявлений, у кого-то нет, соответственно, дедлайны нужно знакомиться. У ну, таких компаний, например, OCSO, то есть корпоративная социальная ответственность, мы уже говорили, это э, такая, такой механизм бизнеса, который делает его максимально близким инкубатор, то есть он восстанавливает, как бы делает бизнес социальным лицом. Да? Соответственно, как мы понимаем через ПСО бизнес становится ближе к инкубатору, да, а коммерциализируясь, да, и профессионализируясь, инкубатор становится ближе к бизнесу. Соответственно, мы идем друг к другу. Да? Соответственно более профессиональный МПО, более бизнес-ориентер, да, или как бы с профессиональной структурой, с более профессиональным процессом принятия решений, стандартами, да, скорее всего, больше будут понимать тот же бизнес и, соответственно, более будут соответствовать, возможно, каким-то запросам от этого. Например, по Широму АЭС я рассказал. Тот же Филипп Морис, например, он поддерживает фонд Хенбильша Казахского района, где он работает, да, и, соответственно, поддерживает там, и детские программы, и программы молодежные, и программы в том числе по нераспространению курения среди несовершеннолетних и так далее. Компания ЛСТ тоже швейцарские швейцарские компания, о которой мы тоже поговорим о приоритетах. То есть на глобальном уровне у них есть свои приоритеты. Coca-Cola, IBM, TL2, Optin, Gamble, KSL и так далее. Все это компании с иностранным капиталом. А там, где есть иностранный капитал, соответственно, скорее всего, если это глобальные компании, есть и свои программы по поддержке социальных. Проектов. Не обязательно проекта КНФО, но социальных проектов и, соответственно, корпоративной социальной ответственности. То есть ищите и найдете. Да? У, каждого, у каждой компании есть свой приоритет, который в данном случае они финансируют либо много. Члены Global Combat это бонус инициатива по преодолению, скажем так, по тому, чтобы бизнес стал лучше. Да, чтобы бизнес стал а, более а, социально ориентированным, чтобы бизнес стал менее коррумпированным, чтобы бизнес стал более прозрачным. Да, и, соответственно, члены Global они на себя берут определенные обязательства добровольные. И любой бизнес, который а, хотел бы ну, скажем так, иметь какие-то какие-то стандарты и, соответственно, признание, да, то есть он может стать частью и членом этой добровольной инициативы Global Comp. То есть в нашей стране в Global Comp входит, например, KSL, входит компания Becker, немецкий двор, да, вот, в Алматы, ну, еще несколько, там, бывающих компаний. Кто еще может быть корпоративным донором и является корпоративным донором? Это банки и корпорации с иностранным капиталом. То есть очень часто мы не отдаем себе отчет, что компания, которая, там, и офис компании, которая находится в соседнем доме, да, он является потенциальным партнером. Почему? Потому что ну, какая-то непонятная, никакая, ну, то есть не на слуху, что называется. Да? Но, тем не менее, например, там, компании, которые там, производят оборудование, которые производят э, минеральную торпеде, которые производят э, или оказывают услуги, да, и являются компаниями международными. Да, и, соответственно, в, свои, в своих нишах, да, как говорят, широко известен, в узких кругах в своих нишах э, являются компаниями-лидерами. Да, соответственно, они также, возможно, могут оказывать. Да, ну, ну и о банках, например, вы знаете, да, что, к сожалению, в Казахстане международный компонент в да, финансовом секторе очень сильно сокращается. Ушел Тексако, ушел HSBC, ушел Royal Bank Export Bank. А, к сожалению, отзываются так, в Казахстане такие банки, как Центр кредита или ОПЛЕВ. Тем не менее, идет консолидация финансового сектора, то есть местный финансовый сектор становится сильнее. Ну и, соответственно, остаются еще какие-то банковские структуры, которые можно назвать пока еще, да, формированием формирование полностью единого экономического пространства, например, Сбербанк, или ВТБ или Credit, а, это международный банк, или Альфа-банк, это российские банки, которые можно также считать иностранными. Также, скажем так, они, скорее всего, показывают какую-то помощь. Ну и можно также сказать и учесть малый и средний бизнес, который, как говорят очень многие исследования, жертвуют, возможно, меньше, но чаще, в том числе продукции, услугами, либо небольшие суммы да? То есть, если мы ожидаем, что там тоже Шеврон может сказать, дать те же там, 50 тысяч или сколько-то тысяч там, на наш большой замечательный проект, что, конечно, совсем не факт. Не? Очень сильно изучить приоритеты, то есть, соответственно, поучаствовать один раз, возможно, неудачно, второй раз и, возможно, где-то получить да, какую-то поддержку то малый и средний бизнес, он чаще поддерживает, но, как мы говорим, точнее, меньше, но чаще. То есть, например, те же детские программы, они могут, там, допустим, какой-то небольшой бизнес, опять же, мы говорим сейчас о бизнесе с иностранным участием, но это также касается и бизнеса когда, например, могут выделить транспорт на, там, для того, чтобы развести детей там или поставить по, по, мероприятие кто-то может выделить а, помещение кто-то может выделить а, какие-то там допустим каких-то сотрудников для работников для того чтобы летом стеклили стекла это, да, это а, опять же индивидуально то есть имейте в виду что ресурсы это не всегда ресурсы только финансов. это могут быть реальные квалификационные и технические, как и административные. То есть очень много ресурсов, но это уже тема отдельного разговора. То, что организация устойчивая, да, это адекватное и эффективное использование разных ресурсов. Ну и подводя, скажем так, итог под глобальными корпорациями, то есть примеры, допустим, корпоративной социальной ответственности, например, та же Toyota, да, Motor Corporation, да, финансирует проекты сохранения природных ресурсов. Или Coca-Cola Foundation, например, поддерживает проекты в таких областях, которые помогают улучшить здоровье сообщества: Это вода, это фитнес, это переработка отходов, это образование. Опять же, если подумать, да, очень, очень так внимательно проанализировать, почему именно эти приоритеты, да, можно понять, что все-таки эти приоритеты связаны не только с, со здравоохранением, состоянием здоровья населения или социальной поддержкой населения, но в том числе это опосредованно а и влияет бизнес. Потому что что такое Кока-Кола? Кока-Кола это напиток, соответственно основная упитка это вода, чистая вода и так далее. то есть чем, чем чище вода, чем лучше вода, тем, э, соответственно, лучше те напитки, которые в некой воде делаются. Ну и если кока является. Э, и вода еще называют валютой будущего. Да, то есть и нет, и золото, а именно вода, которая <как> сейчас, которую мы бережем, но которая через 20-30 лет может стать очень-очень э, редким и более ценным ресурсом, да, чем все остальное. Фитнес, ну это соответственно связано со здоровым образом жизни. Да? То есть, чтобы мы поддерживаем фитнес, мы поддерживаем как бы, людей, которые социально активны, которые успешны и, соответственно, которые могут потратить в том числе определенные деньги на приобретение наших продуктов. Переработка отходов это достаточно серьезные, серьезный, как, как называется серьезный приоритет, который, в общем-то, во всех странах да, является очень-очень важным. Потому что переработка отходов, то есть мы сейчас ну, сталкиваемся с тем, что отходов мы производим больше, чем земля может себе позволить. Поэтому это перспективно с точки зрения переработки, с точки зрения сохранения окружающей среды. Ну и, соответственно, это зеленые технологии, это забота о земле, ну и, соответственно, если это забота, соответственно, мы больше проявляем доверие к, к той компании, которая делает, в данном случае, это, эти проекты, и, рождая доверием, мы, соответственно, больше склонны, чтобы покупать ее продукцию. Ну и образование это, понятно. Образование это воздействие на умных взрослых, так и детей. В смысле, например, он выделяет третий social value price, да, который обучается за создание информационных инфраструктурных улучшающих жизнь, в области питания, воды и сельского развития. В принципе, примерно по той же схеме. Да. Ну, еще такие компании, как IBM, Microsoft, да, то есть они, например, поддерживают программы по информационной грамотности, да, то есть по обучению информационной грамотности, по снабжению, например, оборудованием и программным обеспечения школ, там, и так далее. То есть на самом деле этих программ достаточно много. То есть не все из них действуют в Казахстане, но мы постарались, по крайней мере, исследовать, в том числе то, что делается в Казахстане. В открытых, на, в открытых источниках сразу могу сказать, что э, этой информации не очень много, но те, кто владеет э, другими языками, в частности английским, да, то есть можно заходить на э, центральные сайты, то есть на глобальные сайты, на глобальных сайтах также определяются, скажем так, приоритеты глобальные, и исходя из этого вы можете уже э, четко понимать, что является приоритетом или должно являться приоритетом на местном уровне. На местном уровне, конечно, некоторые приоритеты адаптируются, но чаще они просто мобилируются глобальный приоритет, но с привязкой к местности. Хотел показать, скажем так, то, что ну, то есть в рамках вот данной презентации отсутствовало. Это конкретика проекта, да, или конкретика программ, конкретика тех мероприятий, на которые идут деньги. И на которые выделяют деньги, в том числе международные и международные и местные организации. Но в данном случае мы говорим об иностранных организациях, да, которые в том числе выделяют на такие вещи, как лечение тяжелобольных детей. Да, то есть по определенным программам, по определенным, по определенным приоритетам, это финансирование должно быть, конечно, государством. Но есть такие диагнозы, которые, к сожалению, в государстве не поддерживаются или не делаются такие операции. Соответственно, некоторые операции требуют либо огромных финансовых вложений, либо это требует решать общество милосердия и дом и кратко подарить детям жизнь, да, то есть все вы знаете, многие из вас слышали, это вот один из примеров того, на что, например, жертвуют и финансируют в том числе такие организации как Кисел, Артел Билайм как прямо финансирует, так и предоставляя услуги по сбору, допустим, смс. Hyundai, Aft, Microsoft, Coca-Cola, MAC и так далее. Важно указать, что не просто мы говорим о конкретике, да, когда вы можете увидеть фотографию ребенка, сколько денег требуется, мы можем говорить о другой структуре. Подотчетности, это к тому, кого больше профинансируют. Да? Или организацию, где сайт только номинальный, или его совсем нет, или сайт, который рабочий, который показывает и демонстрирует да, в режиме причем практически реального времени, да? то есть собранные средства, куда они пошли фидбэк от тех же родителей, да, этих детей, и соответственно рождается определенное опять же, доверие. Это к вопросу о прозрачности, подотчетности и о том, что скажем, не только важно быть хорошей организацией, но и важно опять же соответствовать определенным стандартам, в том числе и иностранным. Да? То есть международный стандарт это прозрачность и подотчетность. То есть НПО или ЧАРИТИС, например, в Великобритании, в том же, или в США, да, то есть они имеют очень большую поддержку, потому что им доверяют. У нас, к сожалению, этого доверия гораздо меньше. По нескольким причинам. Первая причина, все-таки, наш сектор очень молод. Второе, как раз вот таких вот сайтов и такого скажем, такой открытости информации, да, откуда пришли деньги, куда они ушли и так далее, также очень мало. Ну и, соответственно, иногда мы сами знаем, да, что, э, сами знаем, что как бы, когда выделяешь деньги, да, то есть не всегда веришь, что они пойдут на то дело, на которое декларируется. Вот здесь, скажем так, один из немногих примеров, где достаточно большие суммы, да, как вы видите. Это вот 2014 год. На самом деле вот это каждый день да, обновляется информация и, соответственно, там достаточно большие суммы, то есть многомиллионные суммы выделяются и компаниями, и частными жертвами на поддержку, в данном случае, детей. Ну и вот внизу вы видите BIG, да, то есть Beeline, тоже, можно сказать, международный э, или иностранный. Корпоративный донор да, предоставляет услугу по а, сбору пожертвований через номер. Да? И, соответственно, фонд АЛА собирает, например, на, а, деньги на перинатальный центр. Ну, то есть именно оборудование для того, чтобы дети могли дышать. Да? И, соответственно, многих детей можно спасти в данном случае. Ну и последний, наверное, пункт, который хотелось бы обозначить, да, это частные фонды фонды, которые не имеют филиалов, ВРК, также специальные программы. Но могу вам сказать о том, что, конечно, знание иностранного искать очень важно. тем не менее, не всегда это знание требуется для того, чтобы ну, расширить горизонты финансирования, да, или расширить горизонты рассмотрения, куда это финансирование должно идти. То есть, или откуда оно может быть. Очень много фондов, которые на самом деле распределяют, ну то есть являясь глобальными, например, находятся там в Великобритании, или в Европе, ну то есть в Центральной Европе, или в США, например, которые ну, определяют приоритеты не только на основе э, бедный или не бедный, но и на основе каких-то э, своих э, скажем так направленческих приоритетов. И соответственно, может быть так, что у того или иного фонда э, Казахстан в этот приоритет попадает. Или Центральная Азия попадает в этот случай. И очень важно как бы также знать какие-то, ну то есть расширить свои горизонты и знать о том, что вам эти фонды могут помочь. Например, такие фонды, как Blue Gates Foundation или Abiliz, это, допустим, Blue Gates, соответственно, там где проблемы с туберкулезом, и на проблемы с и на, Обеспечение информационной грамотности, выделяются деньги. То есть здесь нет, например, их представителей либо филиалов, но тем не менее Казахстан иногда попадает в, в их приоритет. Ну или в их, скажем так, в страны, которые могут участвовать. То есть не обязательно приоритет. Абилис это, например, финский фонд, который помогает Людям с ограниченными возможностями или организациям, которые uh, помогают людям с ограниченными возможностями. Вот же Obama Foundation сейчас, uh, Clinton Foundation, да? uh, Mama Cash тоже уделяются там, например, суммы в размере 15-20 тысяч uh, на женское предпринимательство и так далее. То есть на самом деле таких uh, фондов много. Другое дело, что к сожалению, о них информации, да, то есть системы централизованы, нет. Нужно проводить свое небольшое исследование в рамках тех приоритетов, которые у вас есть. Ну, пару слов также о том, что мы забываем, да, иногда о том, что есть не только финансовые а, инструменты, то есть или грантовые а, инструменты на а, проектное финансирование, но есть грантовые стипендиальные Программы, которые могут помочь обучить вас, вас ваших сотрудников в других странах, да, или в вашей стране, но за счет иностранного финансирования. Или как бы получить стажировку, или получить, скажем так, доступ к квалифицированной экспертной помощи. Ну, то есть, если мы говорим о степенях, это Erasmus Mundus, это европейский фулгайкер американская, британская, да, немецкая. Ну и, соответственно, помимо этого, есть, например, Центральный Европейский Университет, того же СОРОС. Это достаточно лояльные условия участия да, в, и подачи заявок. Там, допустим, если грант в обычный университет, чтобы получить там 100 мест на одно, да, то есть в в Центральном европейском университете, э, то есть при финансировании да, серьезного внешним это, например, там, 7 или 8 человек. То есть, и, соответственно, при определенном а, желании да, то есть можно получить а, хорошее образование, как высшее образование, так и дополнительное образование, те, те же ресерки, получить стажировку или получить а, скажем так, дополнительную квалификацию, ссылку помощью других компаний, ну и, соответственно, как государственным, так и международным. Итак, у нас появился, появились вопросы, я завершу, наверное, наши, нашу презентацию тем, что у нас, скажем так, по в целом по программе есть определенные уже промежуточные итоги, то есть, которые говорят о том, что, к сожалению, во-первых, анализ финансирования показал, что нет единой базы данных, да, тех же международных грантодателей и так далее. То есть, есть, например, список да, потенциальных грантодателей, но каждому из них очень сложно как бы, пробраться, да, либо через сайт, надо искать там какие-то приоритеты, кто-то вывешивает эти приоритеты, кто-то нет, там, допустим, те же посольства перестали э, это делать, многие посольства перестали это делать на регулярной основе, да, и там какие-то архивные данные очень часто высят, И приглашают, например, очень часто в конкурсы как, тех как те организации, которые подали ранее эту да Но э, централизованного или э, одного какого-то источника нет. Вот это первое. Второе. Из практической деятельности я могу вам сказать о том, что есть, например, сайты gop.com. Ну, то есть это, опять же, финансы, которые, например, выделяются по линии Госдепартамента. Да? Но, опять же, можем ли мы там участвовать или нет, это второй вопрос. Есть, например, базы данных определенных ресурсных типов, да, тех же Арго или Феца. Есть, например, в Бишкеке хорошие организации, да, то есть на самом деле это организации, которые по всей Центральной Азии работают. Ну, в Бишкеке, например, GSE, это Агентство по развитию Германии, да, они распространяют, они делают рассылки по грантам. У нас, например, у да, тоже центр информационный, иногда также интересная информация. Но централизованную информацию, к сожалению, каждый должен искать сам. То есть, ну, возможно, надо подписаться на все рассылки. Возможно, нужно, скажем, провести небольшое исследование. Это, опять же, либо делает, делает руководитель, либо делает а, специальный, скажем так, девелопмент-менеджер или фандрейсер. То есть, вы уже как бы сами а, можете Понятно. То есть у каждой организации, которой, ну, как бы, у которой стоит очень острый вопрос о финансовой обеспеченности, да, я на финансовой устойчивости. Ну и соответственно, то есть, точнее стратегия развития и в рамках ее стратегии устойчивости. Стратегия устойчивости подразумевает, либо вы диверсифицируете портфель и, соответственно, получаете только грантовые деньги сбор очень много у вас этих источников, либо вы, в том числе, развиваете такую вещь, как соцпредприятие. То есть соцпредприятие – это то, о чем мы должны, скажем так, ну и чем я хотел, как бы завершить данную презентацию, о том, что, ну, к сожалению, деятельности международных фондов не скоординирована, то есть единого единой базы данных нет. Тем не менее, есть ресурсы да, до сих пор есть достаточно многочисленные ресурсы международных организаций и корпоративных доноров которым надо достучаться, соответственно нужно провести большой анализ и скажем так направить определенные заявки да письма запросы в, по определенным адресам проблема действительно в том что многие расположены только в остальные в алмате но и соответственно организации из других регионов не являются, не являются ну, то есть или не могут достучаться до да, физически но тем не менее сейчас есть электронная почта есть WhatsApp, есть в конце концов телефон да, когда можно уточнить кто является контактным лицом да, и так далее второе очень важно да, обозначить что у каждого корпоративного донора или международного фонда есть свои обусловленные как бы определенными факторами обстоятельствами приоритеты их нужно изучать не всегда они соответствуют тому что мы делаем не всегда они соответствуют тому что востребовано на местном уровне и не всегда они координируются с госорганом тем не менее скажем так в широком аспекте да это всегда направления которые как бы понятны да то есть либо это или защита человека и так далее. Вот. Те же э, права человека мы должны понимать, что это могут быть и социальные, экономические, экологические, культурные права, а не только э, политические. Да? Э, вот. Ну и, соответственно, то, что несогласованность это дает э, слабый эффект, да, то есть это да, к сожалению, это так. Соответственно, мы должны сами понимать, что э, эффект зависит э, и от нас, и от совместных наших нашей деятельности. Ну хотел как раз завершить и потом перейти к вопросам последним слайдом. Это слайд, скажем так, доход среднего НПО Великобритании. Мы должны понимать, что НПО двигается по пути профессионализации. Что такое профессиональное НПО, профессиональное НПО, это устойчивое НПО, устойчивое НПО, которое как бы очень адаптивно, очень гибко это раз. Второе ⁇ это устойчивый пост с точки зрения финансов и устойчивый пост с точки зрения оказания услуг. Потому что мы не просто спасаем мир в широком смысле, мы оказываем услуги. И за эти услуги люди должны быть, должны быть готовы, или люди, или государство, или международный дом, или спонсоры. Или... То есть, и при том, что, допустим, мы оказываем те услуги, которые никто не оказывает, либо мы оказываем услуги тем э, категориям, которые, э, к сожалению, по, по каким-то э, факторам э, выпали да, из поля зрения, там, допустим, нового госоргана. Так вот, я вам просто хотел сказать о том, что э, важен баланс. Баланс в доходах, ну и, соответственно, баланс в расходах. Баланс в доходах. Мы говорим о том, вот мы сейчас только поговорили о, об одной небольшой категории. Да? Это международные, частные и фонды формика Но категорий таких много. И Это и донорские средства, и спонсорские средства, это и благотворительные средства, и возможные средства, средства частные взносы и так далее но это в том числе и возможность оказания услуг нашей целевой группе но конечно по допустим по более комфортной для целевой группы но я просто хочу сказать о том что рано или поздно в любом случае наши организации поймут что мы не просто делаем какое-то хорошее дело но оказываем услуги второе что мы должны развивать Модель социального предприятия, то есть для того, чтобы быть устойчивым, да, нам нужно а, получать какие-то деньги, причем желательно на местном уровне, причем желательно от тех услуг, которые мы оказываем. И, допустим, по доходу, по литературе, я, э, скажем так, для вас на минуточку, э, для тех, кто не знает, да, это наиболее старый благотворительный механический сектор в мире, то есть создавался еще в середине 19 века, когда еще шла борьба с даже с середины 18 века, извините, борьба с рабством и так далее. И, соответственно, там сейчас этот сектор очень сильный. Так вот, средний доход, например, некоммерческой организации в Великобритании, около 47%, центра, это составляет заработанные средства. То есть это в том числе оказание услуг как государственный, то есть соцзаказ оказание услуг государства, консультации, так и э, оказание услуг вашей целью группы и, соответственно, занимание какой-то небольшой возможно, сравнительный план. Второе, по, э, скажем так, по значимости идет гранты, частные корпоративные пожертвования. Да, то есть э, мы говорим о балансе в э, получении наших средств. Ну и... Э, третий идет инвестиционный доход то есть когда организации могут либо сдавать свое имущество в аренду либо получать инвестиционный доход от, допустим, от инвестиций либо от депозитов ну то есть я вам хотел просто этим сказать что НПО это не просто то есть финансовая устойчивость НПО это не просто как бы Постоянная, постоянная борьба или постоянная беготня за грантами, за новыми грантами. Да? То есть это все-таки более серьезное понимание устойчивости. Да? А устойчивость обеспечивается в нескольких вещах. Первое, диверсификация то есть разносторонностью, независимостью от одного источника. Второе, это получение средств на местном уровне, либо от государства, либо от ваших веб-получателей, либо от э, спонсоров. Ну и третий это все-таки развитие соцпредприятия э, в рамках вашей организации, либо в рамках другой организации. Ну, э, я в принципе закончил. Спасибо за внимание. То есть теперь я, наверное, перехожу к, э, к вопросам, если такие есть. Так, Светлана подключилась. Наверное, час. Ну, я Костя, ты тоже можешь включить. Я думаю, сейчас интернет потянет двух ведущих и в видеорежиме тоже, чтобы мы уже могли и пообщаться, и задать вопросы. То есть я тоже присоединюсь. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, задавайте их, пожалуй, вы их в чате. Мы здесь. Я надеюсь, что. Ну, я, или... Первый вопрос, наверное, я, я еще, еще, еще раз. раз. Отвечу, Отвечу, когда сказано, где брать информацию о конкретах. Я еще, еще раз повторю, что, что, что, что этой информации нет, нет единой. То есть нет единой базы данных. Но есть такие ресурсы, как, как например, GGOKZ у нас раньше, раньше. Есть базы данных сурцентр. Есть, есть те например, натодатели, которые у нас подтверждены списком, это, да, это. и у нас постановление политики вот, 5-го года, да, ну, то есть после этого, конечно, появление опять же школы. Но тем не менее, это тоже, То есть то у вас есть сети, сети, сети, сети организации. А плюс интернет, то есть раньше такого. Такого ресурса у нас не было. То есть интернет сейчас может по интернету, может быть практически все, нужно просто уметь его желать искать. Ну и я говорю, есть несколько организаций, которые в принципе делают рассылки. И важно использовать любую информацию для того, чтобы найти то, что интересует конкретно основание. Я просто могу сказать, что, допустим, некоторые делают сами рассылки, некоторые организации, обеспечивают или выделяют гранты, а у некоторых нужно заходить и смотреть на новое. И да, согласно с Константином, то есть, конечно, это самый, наверное, проблематичный вопрос и самый распространенный вопрос от некоммерческих организаций, то есть, где брать информацию о конкурсах, о донорах, об их приоритетах. Предпринималось очень много разных попыток составить базы данных за все это время. Но сказать, что есть какая-то база данных, где находятся все-все-все, такого нет. То есть они все равно очень быстро обновляются. Поэтому это ответственность и задача самих некоммерческих организаций. На это уходит, конечно, очень много времени. Но, в принципе, как и сказал Константин, АРГО сейчас ведут свой сайт, и они периодически там публикуют информацию о конкурсах. Есть российские ресурсы, на которых тоже можно посмотреть, но этим нужно заниматься. То есть надеяться, что кто-то вам даст информацию, скажет, вот, возьмите адреса, пишите, и там будет вам счастье, то это скорее вот как бы невозможно. Что бы я хотела просто еще добавить? Я, может быть, я прослушала, но вот по фонду Сорос Казахстан, по возможностям да, фандрайзинга, на сегодняшний момент, я, насколько знаю, это единственная организация донорская, которая принимает, ну не единственная, по-моему, еще есть фонд Эберта, которая принимает заявки вне конкурса. По тем программам, которые вот Константин описывал. То есть вы можете написать, не только дождаться, когда они объявляют свои конкурсные программы на своих условиях, но им можно подать заявку вне конкурса со своей идеей на ту или иную программу. Раз где-то в квартал они собирают попечительский совет, экспертный совет и рассматривают заявки, и то есть, таким образом повышаются шансы и возможности получить дополн, ну, финансирование своей деятельности. Это вот то, что я хотела добавить, крайней мере, я не услышала. Костя, если я прослушала и повторяюсь, прости, пожалуйста. Нет, нет, все, все, все правильно. Еще могу сказать о том, что те фонды, о которых мы говорили, конечно, не исключить речи, не Есть достаточно много да, других, других организаций, которые, так как я говорил, да, мы, допустим, области про сами, потому что, да, может быть, да, их фенософия да, не является штифичным, потому что у нас были определенные критерии, да, то есть, да, Среди 100 тысяч в год, год, год на инсенсирование но в апреле гораздо меньше, чем <У> меня, допустим, чаще и допустим чаще, меньше количества организаций. Второй это по, вот, по Анастасия спросила Мониторинг по да, программам да, развития да, района, и тогда, да, да, районы, Район, если у него, понятно, больше да, государственных. Да, больше, да, государственных да, тем не менее, есть менее, программы, да, которые, да, допустим, в КРОВУ да, или в международных да, организациях, которые связаны там, тоже же Всемирный банк, там есть программа, допустим, экспертного, экспертного содействия и так далее, Азиатский банк развития. И, соответственно, есть там программы, которые, которые также могут быть. Полезно. Ну, то есть, если есть какие-то если есть э, какие-то э, какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то мы тогда будем подводить итог. Спасибо за внимание. А, эхо, да? Костя, если, если вопросов нет, ты тогда, пожалуйста, отключись в ну, свое вещание. Я просто обещала рассказать, как скачать сейчас презентацию, потому что, если кому-то интересна эта презентация, у вас над, вашей, над самой презентацией на панельке есть такая желтая папочка. И нажмите туда, пожалуйста. Нажмите туда, пожалуйста. Мы, это, мы все презентации в ну, данных вот вебинарах, мы их делаем общедоступным ресурсом. Если вы нажмете на эту папочку, у вас появится ресурс вот, ну, презентация ИНМИР, международное финансирование, и вы можете ее скачать. Если э, нашли, поставьте плюсики, кому нужна презентация. Если не нашли, напишите в чате, я еще раз объясню чтобы я понимала, вам видно. Угу, Балжан, скачали, это как в прошлый раз, совершенно верно, Алла. Кто уже был на наших вебинарах, да, это в прошлый раз. Замечательно. Теперь по поводу информации. Я в самом начале говорила, но не все еще на тот момент успели присоединиться. Повторюсь очень коротко. Запись, презентации, сам отчет, все материалы по этому проекту мы будем размещать на своем сайте. Я ссылку на сайт давала. Сейчас она у нас есть в чате, но в любом, сейчас оперативно думала найти, не нашла. Мы всю информацию постепенно будем закачивать. Я думаю, что к понедельнику, следующей недели, мы все-все закачаем, потому что просто. Время требуется на то, чтобы сконвертировать запись, Это, опять же, кто уже посещал вебинары, закачать ее в интернет и так далее, и так далее. Это где-то занимает около, ну, один рабочий день, потому что конвертируется запись в два раза больше, чем идет сам, ну, все, что мы с вами сейчас обсуждали. То есть мы с вами сейчас были час 40 минут, вот представьте, умножайте на 2, это только завтра эту запись я буду конвертировать. Потом я ее буду приблизительно столько же времени буду закачивать на сайт. Это, потому что к сожалению до да, скорость нашего интернета она желает лучше если кому-то кто-то не смог скачать презентацию или каким-то образом там еще какие-то проблемы возникнут пишите мне на мою электронку я постараюсь решить все ваши проблемы на этом у нас по международному финансированию сегодня все. Завтра в 17.30 по времени останы. У нас будет четвертый вебинар, как по результатам исследования. И на этом вебинаре у нас с нашим спикером будет многоуважаемый Сергей Герольевич Худяков из города Петропавловска. И мы будем с вами обсуждать возможности оценки воздействия проектов некоммерческих организаций в Казахстане. Многие спикеры уже отмечали, что, к сожалению, да, у нас практически не применяется, и в открытом доступе у нас нет результатов о воздействии. То есть деньги вкладываем есть какой-то результат или нет. Поэтому мы считаем, что необходимо развивать этот инструмент и у нас в Казахстане, чтобы, по крайней мере, понимать, что эти деньги влияют на решение каких-либо проблем. Поэтому завтра всех вас жду на этом вебинаре. Также мы, приглашение, я вам приглашение регистрацию, всех, кто у нас участвует постоянно в вебинарах, я сделала. Если Информацию объявление о вебинаре мы рассылали по рассылкам и на своей странице в Facebook, там есть ссылка на регистрацию, саморегистрацию. Опять же, если вы вдруг ничего такого не получали и не нашли, пишите мне на почту, я ваш электронный, электронный адрес зарегистрирую в вебинарной комнате, и вы получите ссылку для посещения вебинара с платформы «Мирополис». Всем понятно, да, как принять участие? Если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Супер. Владислав Михайлович, остальные... Как прийти замечательно. Ну, тогда я не смею вас дольше задерживать. Время и так достаточно много. Огромное спасибо, что вы выделили время и были сегодня вечером с нами, и днем, и вечером. Я надеюсь, что наше сотрудничество и то будет продолжаться, и ту информацию, которую мы вам предоставляем, она вам будет полезна и практически применима. Всего вам доброго, удачи, до новых встреч.